Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и вот ко мне на обзор приехал кулер Аэрокул в РК4. Прислала его непосредственно фирма Аэрокул с возможностью после обзора оставить его у себя. Эх, друзья, я правда хотел сделать доброе дело и немножко более известное сделать серию кулеров Airacool. Напомню, что до этого компания кулерами не занималась, но, к примеру, занималась вентиляторами. К сожалению, данный девайс меня сильно разочаровал, но давайте обо всем поподробнее. Кулер поставляется вот в такой вот коробочке, где помимо самого радиатора с вентилятором находится также пара креплений под различные сокеты. Одно крепление под AMD, другое соответственно под Intel. А также есть несколько крепежных элементов и маленький пакетик термопасты. Фирма Aerocool также положила мне тюбик свежей пасты, производимой под их брендом, чтобы я, соответственно, мог ее также немножко потестировать. Радиатор данного кулера выполнен по классической, я бы сказал, схеме малого радиатора для охлаждения не очень горячих процессоров. Очень напоминает на самом деле кулер GAMMAX 300 от фирмы Deepcool, но у Века, как вы понимаете, 4 тепловые трубки, а у GAMMAX их всего лишь 3. Также стоит сказать, что распределение данных тепловых трубок сделано очень даже хорошо. В принципе распределены они очень равномерно, что соответственно гарантирует равномерный нагрев самого радиатора и соответственно отвод тепла. Данные трубки плавно переходят к основанию, правда зазоры между трубками и алюминиевым основанием все же присутствуют. Основание также сверху имеет ребра, как на пассивных радиаторах. В целом можно сказать, что это мелочь, но все-таки мне это было приятно. Что касается того, как закреплены пластины на самих трубках, то есть с использованием припоя или без него, к сожалению ничего не скажу. Увидеть наличие или отсутствие припоя мне не удалось, а соответственно разбирать данный кулер как-то не хотелось. Итак, вентилятор, установленный на кулере, имеет скорость порядка 2000 оборотов в минуту максимальную. а Выполнен он в черном цвете и по краям снабжен резиновыми, ну или силиконовыми, не знаю как точно, ушами, которые снижают вибрацию и гасят немножко шум. Хотя при всем при этом, забегая вперед, скажу, что вибрирует сей вентилятор на полных оборотах очень даже сильно. И кулер достаточно сильно трясет, если к нему приложить вашу руку. Ну да ладно, начал я ставить его на свой Socket 151, материнская плата Extreme 4 от фирмы Asrock. И первое, чему я удивился, это то, как крепятся опорные кольца к самой материнской плате. Крепление интересное, чем-то напоминает обычные клипсы от боксовых кулеров, допустим, которые используют Intel, но немного попроще в обращении. Соответственно в черное основание ставятся дюбеля, затем все это вставляется в материнскую плату. И с помощью специальных распорок дюбеля уже расклиниваются и основание закрепляется в самой материнской плате. Если бы так крепились боксовые кулера Intel, то я думаю, что я бы был бы просто счастлив, потому что такое крепление намного удобнее и проще в обращении, я бы сказал так. Ну а дальше, друзья, к сожалению, начался кромешный ад из-за вот этого вот распорного крепления, придуманного инженерами Аэрокула. Я хотел описать дальнейшие 40 минут установки кулера на опорную скобу как-то попроще, но выходили только маты и междометия. Поэтому моя девушка сказала, Лёша, просто скажи, что ставить трудно. Но нет, друзья, трудно это совсем не то слово, которое описывает данный процесс. Вся суть установки простая. Нужно на два вот этих ушка надеть на выступы в черном крепеже и зажать соответственно болты но гладко было лишь на бумаге во первых по классической схеме то есть когда кулер гонит воздух через себя и весь корпус а в заднюю стенку корпуса Поставить его не получилось. Крепление терлось у радиатор мосфетов на материнке, соответственно зафиксировать его не представлялось возможным. Куда смотрели инженеры и на каких материнских платах они тестировали данный кулер, для меня лично остается загадкой. Ну да ладно, друзья, и старапав весь радиатор материнки, и растерев термопасту по всему и вся, где только можно было и где нельзя... Я подумал, хрен с ним, поставлю кулер боком. Но при установке боком стала понятна вторая проблема. Из-за радиатора достаточно большого, ни петель, ни выступов мне было не видно. То есть, либо предполагали, что одевать все это нужно вне корпуса... Либо что будет делать это человек, который расстегивает девушки лифчик одной рукой в темной комнате с первой попытки. К сожалению не угадали ни в первом, ни во втором случае. Короче ребят, 40 минут долбления с установкой. Кулер кто со своими заморочками по поводу крепежа и моя новая водянка, да что там говорить, даже бокс Intel'а с расшатанными за 8 лет клипсами ставится куда проще, чем это. Еще вопрос к Airaculo. Правда, думаете, что у каждого дома есть длинная тонкая крестовая отвертка, чтобы закрутить эти крепления? Как же быть с заботой о покупателе и прочими вещами, о которых стоило бы задуматься? Да, к слову, скажу немножко про термопасту. Термопаста на самом деле неплохая, с достаточно приличной теплопроводностью, то есть среднячок такой, ну, в принципе, как и многие термопасты. Мазать немножко тяжеловато, потому что она достаточно густая, но зато не растекается, то есть кому тут что нравится, тот то и берет. Но вот установка кулер это один большой косяк. Я честно был счастлив, что я его установил, ведь теперь можно было перейти непосредственно к тесту. Сначала я попробовал протестировать его на моем горячем 6700, разогнанном до 4,5 ГГц. Я запустил тест RealBench и начал смотреть. Но уже правда через 3 минуты тест показал, что прост перегревается, он раскалился до 95 градусов. В целом ожидаемо, для такого радиатора рассчитывать на рассеивание такого тепла было бы на самом деле глупо. Я правда решил проверить еще одну вещь, перевесил вентилятор, который до этого дул сверху вниз, чтобы соответственно оптимизировать немного воздушный поток, типа горячий воздух выдувается вверх, это в принципе логично. Но и тут радости не получилось, также две минуты и тест снова можно выключать. К слову, пока переставлял вентилятор, я понял еще одну вещь, что если надавить на радиатор, то он начинает ездить по процессору. То есть крепеж, который выглядит надежным, на самом деле таковым не совсем является. То есть трогать его после установки крайне нежелательно. После этого я решил протестировать данный кулер на обычном i7, то есть без разгона. А тут уже была ситуация намного лучше. Кулер на полных оборотах выдавал 59 градусов. Обороты, напомню, были 2000 в минуту. К слову, как вы понимаете, шум был достаточно высоким. То есть 38 дБ с расстояния в полметра. При этом, как вы помните, вентиляторы Noctua или NZXT... Показывали бесшумный режим на 800-900 оборотах в минуту. Данный кулер также смог выдавать 24 дБ бесшумности на 900 оборотах. А Что касается температуры, то в бесшовном режиме она повысилась не сильно, то есть до 62 градусов, что соответственно доказывает, что башенные кулера, они больше зависят не от скорости вентиляторов, а соответственно от своего радиатора и зависимость у них намного меньше, чем у тех же водянок. В общем вывод по всему этому делу достаточно простой: для разгона данный кулер явно не подойдет. Но вот для обычного процессора он будет в самый раз, при условии, что вы уменьшите немного обороты его работы. Итак, какие же плюсы и минусы я смог выделить? Первый плюс это то, что он эффективен для неразогнанных процессоров. То есть i3, i5 для них подойдет идеально. Также он тихий на низких оборотах. Соответственно это неплохо, очень даже нормальный вентилятор в нем стоит. Также он сделан из добротных материалов. То есть сам радиатор сделан очень даже хорошо. То есть придира к нему нету. Ну на самом деле здесь сложно было бы что-то новое придумать. Так что сделали в принципе добротный радиатор. Все остальные крепежные элементы также сделаны из достаточно качественных материалов. Но на этом можно сказать, что плюсы заканчиваются. Начинаются, соответственно, минусы. Самый важный минус – это сложный монтаж. Он на самом деле перечеркнул для меня лично все плюсы, которые есть в данном устройстве. Также мне не показался крепким сам крепеж. Да, понятно, что радиатор здесь небольшой, особого, скажем так, веса он не имеет. Соответственно, очень вряд ли, что он начнет проваливаться и так далее. Но все же я бы хотел, чтобы крепление было более надежным. Также мне непонятно, зачем вентилятору на 120 мм скорость 2000 оборотов в минуту. Любой обзорщик и любой, кто связан с данной отраслью, он должен знать, что 120 мм вентилятор свыше там 1200 1500 оборотов он никогда не будет бесшумным то есть он всегда будет издавать достаточно много шума тем более на двух тысячах оборотов которые в принципе никакой смысловой нагрузки и никакого эффекта на охлаждение но ну, толком не оказывает то есть лучше бы скажем так эти денежные средства вложили в сам радиатор сделали ему немного побольше также потребность длинной отвертки, ну для меня это дикость на самом деле, потому что либо вы заботитесь о покупателе, либо вы не делаете такие крепления. В результате, как по мне, первый блин Иракула оказался комом. Вопросы по крепежу, отвертки и высоким оборотам вентилятора, они возникали и ранее к другим производителям, которые поняли эти ошибки и учли их уже в своих устройствах, то есть давно их исправили. Компания Иракул, которая только выходит на рынок, она должна будет учить все эти проблемы в своих новых линейках. Ну а что же касается до Веха 4, то при наличии прямых рук и крепких нервов, купить и поставить его все же можно. Но ценник я бы сказал, что все-таки лучше уменьшить до 1000 рублей, иначе конкурировать с тем же Гамаксом 300 он не сможет, даже при том, что у Гамакса на одну трубку тепловую меньше и поменьше оборота вентилятора порядка 1600-1700 в минуту. А с вами, как всегда, был Белыч, друзья. Спасибо фирме Айракул за то, что дали попробовать свой товар. Нехорошо, конечно, получилось, что нашлись такие косяки, но разве не для этого нужны мы обзорщики, которые должны проверять данные товары. Всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на наш канал, а группу ВКонтакте. Если видео вам понравилось, было для вас информативным, то жмите Лойсы. Ну, короче, все как обычно, друзья. Хороших праздников и до новых встреч. Удачи вам, друзья.